Торговый терминал Quick и календарные спреды. Рад всех приветствовать, хочу предложить вашему вниманию нового торгового робота, который работает с такими интересными инструментами на срочной секции Форс Московской биржи, как календарные спреды. Особенности данных инструментов позволило создать очень интересную стратегию, которая на текущий момент приносит свыше 500% годовых с достаточно низким риском. Полный комплект включает в себя видеокурс, и готовый торговый робот, который работает в полностью в автоматическом режиме. Вы сможете познакомиться с интересными инструментами фьючерсами на календарный спред, узнаете их отличие от класса из PBFOOT, посмотрите преимущества работы с данными торговыми инструментами и сможете самостоятельно настроить и полностью автоматизировать свою торговлю при помощи нашего готового торгового робота. Вы его запустите и будете только контролировать его работу. Как работает данный алгоритм и чем он интересен? Откроем терминал Quick и посмотрим работу данного торгового робота на примере календарного спрета для Сбербанка. Один из самых интересных инструментов и позволяет работать с минимальными депозитами от 50 тысяч рублей. Робот состоит из простейшего конфигуратора, где вы можете менять и настраивать параметры, и небольшого торгового окна, где выводится самая основная информация при торговле робота. Особенность календарных спредов в том, что они не склонны к наличию каких-то мощных трендовых движений. И это позволяет нам совершать вот такие сделки, как вы видите на графике. А каждая сделка может в зависимости от ваших настроек потенциально приносить вам от 5 до 100 рублей заработка. Одна стрелочка потенциально плюс. Как видите, алгоритм позволяет работать по золотому правилу трейдинга. Все покупки у него снизу, а все продажи сверху. Чем дольше рынок находится в боковом движении, а именно календарные спреды позволяет максимально использовать это свойство, тем больше вы сможете заработать. Реализовать данную стратегию руками очень сложно, потому что робот совершает свыше 2000 сделок ежедневно только по одному инструменту. Поэтому автоматизация здесь просто необходима и единственное что требуется от вас это контролировать работу торгового робота. Сложности постройки у вас не возникнет, поскольку входит подробная видеоинструкция по настройке роботов, по настройке параметров. Видеокурс, который позволяет полностью понять, как работают фьючерсы на календарных спредах, вы получаете в комплекте лицензионный ключ и бесплатную техническую поддержку. Мы гарантируем, что мы вашего робота настроим и запустим в терминале Quick. Единственное, что потребуется от вас это наличие счета на срочном рынке Force на Московской бирже. Ну и необходимо иметь терминал Quick и желательно иметь минимальную комиссию, которую предоставляет ваш брокер, поскольку сделок очень много и отдавать лишние деньги брокеру не хочется. Переходите по ссылке на наш сайт, там вы можете посмотреть подробнее содержание видеокурса, познакомиться с особенностями робота и предложение будет ограничено, поскольку ликвидность на текущий момент у календарных фьючерсов пока же оставляет желать лучшего. Спасибо за внимание, до встречи в биржевом стакане.